Добрый день. Магазин Мототек представляет скутер марки SIM, модель Cross. Заводы SIM находятся на Тайване, что положительно сказывается на качестве. SIM является одним из лидеров мотопрома мирового, конкурирует легко с японскими брендами, европейскими брендами. Покупая марку SIM, вы получаете качество сравнимое с японским по цене, грубо говоря, китайской техники. Теперь осмотрим данную модель ближе, посмотрим все ее преимущества, оценим. Начнем с приборной панели. Приборная панель очень читаемая, обратите внимание. У нее очень много цветов, 16 цветная подсветка. Изменяется она таким образом. Также есть два режима яркости. Тусклая. И яркая, ночная. Значит, в данной приборной панели есть еще такая опция, как путь, общий пробег, время и заряд аккумулятора, что тоже немаловажно. Всегда можно контролировать заряд батареи. Теперь мы осмотрим освещение головной фары. Имеется головная фара. Слан лампой 4 35 на 35 ватт также есть рассеиватель что помогает приезде ночью по бездорожью он светит лучом под колесо вы видите местность прямо спереди колеса что повлияет действительно на удобство ночной езды заглушим мотор так как этот скутер предназначен для условий эксплуатации разных, то есть и по бездорожью и по дороге у него установлена более мощная подвеска, сравнительно с другими аналогами. То есть идут перья увеличенного диаметра, плюс сразу же стоят гофры. Как бы это тоже продлить срок службы сальников. Установлен передний дисковый тормоз с диском увеличенного диаметра, двухпоршневой суппорт и в базе уже идут армированные шланги. Тоже немаловажно. Перейдем теперь к задней подвеске. Здесь стоит пара амортизаторов с трехступенчатой регулировкой жесткости. Также дисковый тормоз ступичного крепления. Тоже очень надежно. Это фишка SIM. Они ставят суппорт не справа, как в дешевых моделях, а слева, как правильно. То есть суппорт стоит жестко, не гуляет. Колодки изнашиваются равномерно. Суппорт идет двухпоршневой. поршень здесь и поршень изнутри. Тоже влияет на тормозной путь. Также с этой стороны установлена пластина кронштейн так называемый она идет легкосплавная очень жесткая и легкая вот. теперь перейдем пожалуй к багажному отделению в багажник помещается полноразмерный шлем то есть видите он был там вот. здесь симовская фишка блок двигателя то есть в таком положении мотор не заведется никак закрыли сиденье все, значит что никто не управляет Спереди есть крючок для сумки, то есть повесили багаж, поставили на пол, прицепили, при повороте он уже у вас никак не выскочит. Сиденье, обратите внимание, открывается, как во всех симах, с замка, тоже очень удобно. Ну, собственно, наверное, и все. Можем сейчас выехать на улицу, попробовать проехать, попробовать проехать. По ухабам посмотреть, как отрабатывает подъезд. Ну что ж, давайте заведем этот скутер и попробуем на нем проехаться. Включаем зажигание, загорается лампочка контроля масла. И еще раз продемонстрирую. Я Данная опция сделана для того, чтобы владелец не забывал э, менять масло. Когда подходит время замены масла, она загорается. И некоторое время продолжает гореть. То есть вы знаете, что вам стоит поменять масло. Очень удобно. Ну что ж, запускаем. Расскажем некоторые детали То есть здесь заводная лапка стоит Обратите внимание не в обратную сторону Как в китайских двигателях А стоит правильно, назад То есть заводить по движению Очень удобно, если сел аккумулятор Его действительно реально завести с ножки И она не выламывает. Это большой плюс Тем более для скутера предназначенного для бездорожья Где угодно можете застрять Вы всегда знаете, что вы его заведете какой бы ни был хороший или плохой аккумулятор. Кстати, аккумуляторы к СИВам идут очень хорошие. Они рассчитаны на 3 года эксплуатации. То есть 3 года отработал, выбросили купили новый. Он идет гелевый, сухозарядный. Ну, теперь, я думаю, можно проехаться. Попробовать его подвеску Здесь у нас есть небольшие метра, мы можем проверить, как он вот их отработал. Увага у двигателя отлично, тормоза очень информативные. Лично мне данный стутер очень понравился. Сбитый, надежный, никаких посторонних звуков и скрипов от пластмасса. Пластик, кстати, очень мягенький, он, даже сейчас на улице минус 5, он без проблем работает, гнется и не трещит, это важно. Для бездорожья это тоже как бы оценится. Тормоза действительно информативные, по плитке нажимаешь, она плавно останавливает без глина.